здравствуйте дорогие друзья с вами техногон и я владимир тюняев сегодня мы поговорим об очень важной теме она насущная требующая освещения я постараюсь вам очень точно и подробно рассказать о том как сегодня надо себя вести родителям в школе как защитить права детей и родителей и э, что нужно сделать для того, чтобы дети получили достойное образование и были здоровы и счастливы. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Мы начали профсоюзное движения, назвали наш профсоюз «Альма-Матер». Обращение и манифест профсоюза вы можете посмотреть и послушать. Это обращение, призыв к тому, чтобы вы, родители, объединялись. И грамотно в правовом поле начали действовать вот то что мы сегодня слышим во всех телеграм чатах как движение родителей москвы двигает тему защиты детей и защиту детей от дистанционного образования от дистанта тот информационный бум который идет с родителями москвы с общественным движением он важен и вы уважаемые родители, даете импульс для того, чтобы власти и администрации услышали вас и нас также. Но этот импульс должен быть в правовом поле. И обращения, требования, просьбы, письма, заявления должны носить целенаправленный характер для того, чтобы они соответствовали тому манифесту, который вы заявили. А в этом манифесте вы... Заявляете, что нужно сменить саму систему образования, вернуть ее в русло советского образования 50-х, 60-х годов, где дети учатся быть нравственно воспитанными, образованными и выбирать свое, свой путь, свою жизненную позицию и профессию в соответствии со своими желаниями и со своими душевными наклонностями. Вот суть. Того, что нужно сделать. Я поддерживаю манифест родителей. Он правильно отображает то, что сегодня происходит. И то, что нужно сделать. Профсоюз «Альма-Матер», который мы организовали, и решили поддержать, поддержать родителей Москвы в их правосознании. Дать им путь и пошаговые инструкции, как себя вести в школах. Мы уже провели первый, так скажем, вход в школу 14-12 района Биберева. Вот член нашего профсоюза Светлана Илюшкина написала нам заявление. И директор школы, показываю, принял это заявление. Основанием заявления послужила справка о потере здоровья ребенком, который... Период дистанционного обучения потерял здоровье и стал падать в обмороки. Вот по ее словам и по заключению врача. Стал плохо успевать. На что родительницу, то есть Светлану Илюшкину, предупредила директора школы, что он стал плохо успевать и обвиняет ее в неисполнении родительских обязанностей. Несмотря на то, что по... Справки по его успеваемости. Он отлично и хорошо учился в начале прошлого года. И здесь прямая связь с потерей здоровья от перехода на дистанционное образование. Мы решили создать комиссию из инструкторов по охране труда приказом по профсоюзу, подписанному нашим руководителем профсоюза. Мы подготовили требования в соответствии со специальной оценкой условий труда при работе на персональных компьютерах и вообще при работе с цифровыми носителями. Это требование принял и расписался директор школы. Учредителем школы является город Москвы. Может ли правовые акты учредителей Москвы отменять Конституцию? Я не хочу. Права человека. В этот спор и указы президента. Ответ нет. В этом требовании указано... Что а, директор должен предоставить протоколы измерений, их здесь больше десятка протоколов, которые должны быть предоставлены: физических параметров, затем химических параметров, затем протоколы измерений психофизиологических факторов учебного процесса, как напряженность внимания, нагрузки, тяжесть и напряженность трудового процесса, а в данном случае работа за компьютером – это труд, труд с вредными факторами среды или производства. Потому что нет отличия, сидит бухгалтер за компьютером или сидит ребенок за компьютером. Отличие только в том, что ребенок получает большую дозу облучения. Об этом вообще все забывают. Не только электронные доски важно освещать, что они вредны или не вредны. Весь процесс в комплексе, весь процесс – Использование цифровых носителей дома, в школе, на улице – это есть вредные факторы, которые облучают организм вашего ребенка. Ссылаюсь на конференцию, которую мы проводили, где и Григорьев Олег говорил о том, что как дети и насколько дети страдают. И вы прекрасно знаете, насколько наше население убыло в прошлом году. И вот эта вся динамика, динамика роста заболеваемости, она настолько очевидна и кричащая, что с этим уже нельзя не считаться. Но хочу, конечно, отметить то, что директора ведут себя совершенно корректно. В данном случае, вот мы заходили когда в школу, то директор вел себя корректно, отвечал на все вопросы, хотя... Переводил все внимание на то, что вот надо помочь ребенку. В первую очередь добились того, что ребенку будет бесплатно оказана учебная помощь в виде учебных дополнительных часов. Это раз. Во-вторых, по нашему требованию он должен предоставить все те документы, которые мы у него запросили. Профсоюз имеет право требования по проверке условий труда соблюдения. И когда создаются трехсторонние комиссии в любых учреждениях, то участник профсоюза входит в эту трехстороннюю комиссию. Потому что он имеет право не только совещательного или право предлагать что-то, но и право запретить. Так как вот разница в общественных объединениях и в профсоюзных, она очень существенна. Общественные организации, они имеют право просить. Просить написать заявление письмо но общественные организации имеют право общественного контроля но они очень слабые эти права а вот права профсоюза они приравниваются к правам директора и вы запомните что вы родители финансируете школу вы родители финансируете Учредителя школы, то есть город Москву. Это на наших деньгах строится бюджетная политика. Это на ваших деньгах проводится процесс обучения и закупка того оборудования, которое требуется для школы. Вы, как родители, как члены общества, имеете полное право контроля за процессом обучения. А вот процесс обучения контролировать призвано... Система охраны труда. По ссылке вы посмотрите все документы, которые требуются предоставить вам как родителям и как членам профсоюза а, в школе. Там их несколько десятков протоколов, сертификатов и различных документов на техническое оборудование. На медосмотры никто не обращает внимания. Мы сейчас коснемся, два слова скажу про Московскую электронную школу, которая была внедрена в 2017 году. И много-много в различных чатах родители Москвы обсуждают это. Им делают отписки. Они пишут в различные инстанции, в ДИПОБР, в прокуратуру, на президента. Но всегда пишутся отписки. Почему отписки пишутся? Потому что естественно, не поставили в известность общества и родителей а, а, перед введением Московской электронной школы. Новые правила СП 3648, которые определяют характер как раз проведения уроков за цифровыми носителями, они не соответствуют безопасности у, а, учебного процесса. Не соответствуют. Потому что здесь кричащий, вопиющий факт, Нарушение времени использования на уроках и в домашних условиях, в том числе и на дистанте, время обучения ребенка за компьютером или э, за планшетом. По охране труда и по санитарным правилам 1996 года при работе с ВДТ ребенок первый-четвертый класс э, должен был работать только 10 минут, один раз в неделю, а сегодня... Считается, что ребенок может за урок 15 минут работать с компьютером. Электромагнитное излучение носит накопительный эффект. Об этом все говорят ученые. Но я сошлюсь сейчас также на мнение экспертов, что сегодня все санитарные нормы и правила, особенно те, которые подписала уважаемая Попова, в 2020 году, не соответствуют безопасности. Но слава богу, что охрана труда осталась в прежнем состоянии. И я вам уже показывал, и по ссылке вы можете посмотреть, требования по охране труда. Касаясь Московской электронной школы, вы можете потребовать у любого директора, и мы подготовим документы, как раз требования, которые я вам сейчас показывал, Образец требования. С тем, чтобы директор предоставил карты медосмотров при начале учебного процесса с электронными носителями. То есть в 2017 году в соответствии с документами по охране труда. И эти документы должны храниться в школе у ответственного лица, кто занимается охраной труда. Отвечает за охрану труда, лично директор, лично. И когда проводится любая проверка, создается комиссия, а комиссия создается с участием члена профсоюза данного учебного заведения, может она состоять из учащихся, достигших 14 лет, из родителей членов профсоюза, из учителей, администрации школы, и с участием как раз тех специалистов, которые занимаются охраной труда. При начале Московской электронной школы все без исключения должны были пройти медицинский осмотр. Если этого нет, значит это административное нарушение как минимум. Я не говорю про более серьезные нарушения, которые последуют или будут предъявлены директорам школ. В данном случае они несут ответственность за... Проведение медицинского осмотра при начале учебного процесса, тем более за компьютерами, что прописано в охране труда, в ГОСТах по охране труда. Самое главное, чтобы вы имели возможность отстоять свои права, вы должны вступить в профсоюз, потому что по вашему заявлению, по заявлению члена профсоюза, мы создаем комиссию. Вы можете стать инспектором по охране труда. Мы проводим обучение, которое позволит вам приобрести навыки, знания и умения. И требовать с директоров тех э, исполнения тех правил и законов, которые необходимо соблюдать в школе для безопасного процесса обучения. Мы предоставляем вам... Одно средство защиты от излучений любого гаджета. И каждый квартал вы оплачиваете членские взносы в кассу взаимопомощи и получаете каждые три месяца по одному средству защиты. А во всех документах по охране труда это является одним из требований по использованию средств защиты. При работе с компьютерами и планшетами и с электронными досками. Профсоюз Альба Матер предоставляет вам правовую защиту. Защиту от излучений и от внешних воздействий. Советы родительские создают профсоюз внутри школы. А профсоюз уже имеет право, требования и исполнение своих требований от директоров, от Минобра и далее в любой организации. Потому что... За профсоюзом стоит Международная организация труда, и профсоюз не подотчетен ни одной из властных структур и административных, и профсоюз имеет право требования. Поэтому вступайте в профсоюз, пишите заявление, мы вас обучим, мы дадим вам те пошаговые инструкции, как нужно себя вести, чтобы добиться защиты ваших прав. И прав вашего ребенка, чтобы он был здоров, счастлив и получил достойное образование без ущерба своему здоровью. Задавайте свои вопросы, мы на все вопросы ответим. Будем обучать вас, приезжайте к нам в гости. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. До свидания.